Военно-тактический шутер Call of Duty Mobile Ну что, вы уже поняли всю серьезность происходящего? На самом деле, коллаборации коллаборациями, но лично меня Рэпчина в главном меню успела подзадолбать. И нет здесь вообще ни при чем. Просто если сравнивать прошлые фоновые музыкальные шедевры, то новый трекич, мягко говоря, на любителя. Короче. Здарова, мужские мужчины! Я ненароком ловлю флешбеки, когда слышу или читаю слово Айд. Спасибо мульту Геркулес за счастливое детство. В колдеже с таким грозным названием новый пулемет появился и мне стало очень интересно, действительно ли он такой бескомпромиссный и жесткий как гласит его название или быть может это очередная проходная пушка это мы сегодня по любому выясним но перед началом нужно обязательно залететь в самое крутое сообщество по колдушке в котором самые свежайшие новости и инсайдерские сливы публикуются также на изичах можно скидку на валюту получить если обратиться к никитичу и самое главное прямо сейчас группа проводит поистине большой конкурс на 50! тысяч CP. Такой твиш ни в коем случае нельзя пропустить. Переходи в паблик, чекай закрепленный пост и участвуй. Ссылка для тебя висит в описании. Пулемет AID. На префайере могу сказать, что это достаточно скорострельный аппарат. У него имеются три модуля на дистанцию, а также имеется и интересная рукоятка для стрельбы от бедра. То есть теперь пулемет Колун не один в своем роде? Чтобы сегодняшний киноматериал не превращался в рассадник непонятных цифр и таблиц, будем действовать вот в каком ключе. Я все более-менее упрощенно расскажу в фильме, но любителей циферок и таблиц таблиц будет ждать подгон в моем телеграм-канале. В общем, не буду изобретать велосипед и накинусь на дефолтный урон Аида. В общем, без модулей и движ. Давайте почекаем. На отрезке от 0 до 24,5 метров во все, кроме головы, пролетит 29 единиц дамага. Ну а в голову 31. На следующем отрезке от 24,5 до 36,5 уже будет вот такая картина. И заключительный промежуток нам выдаст вот такие показатели. Так, я думаю, многим интересен модуль скорострельный ствол, который бустит урон с темпом стрельбы. Но он же и дистанцию срезает. К примеру, если поставить этот ствол, то до 17,5 метров показатели будут весьма приятные в сравнении с дефолтом. Ну а дальше нас ожидает вот такая картина. Этот модуль довольно интересный и к нему я вернусь чуть позже. Давайте взглянем на оставшиеся стволы, повышающие дистанцию. Расширенный легкий ствол МИП на первом отрезке бустит нам 2 метра к сохранению урона, а на втором 3 метра, это неплохо. Дальнобойный ствол прибавит нам сначала 7 метров к дистанции и второму отрезку он закинет 10 метров. Казалось бы, выбор ствола на новый пулемет очевиден, но... Погодите гнать лошадей, тут не все так просто. Давайте, мужики, я вам выкучу две сборки под абсолютно разный стиль игры. И начнем мы с умеренного позиционного геймплея. Как раз-таки для него нам понадобится дальнобойный ствол и другие обвесы на игру от прицела. За референс я взял сборку на холгер с калиматором. И почему-то именно на пулеметах прицелы очень гармонично вписываются в общую концепцию. Вместе с этой комплектацией я взял такие перки, как саперный жилет, стойкость, и кэшбэк. Ибо я все-таки чутка подтанковывал, но больше старался позиционно действовать. В принципе неплохо, но эффекта вау почему-то у меня не было. Сейчас мега вкусовщину вам скажу, но мне показалось, что Холгер даже после нерфа поприятнее будет, чем Аид. Но это лишь поверхностные суждения, нужно подробнее разбираться. Сейчас в окружающих нас реалиях, это я про метовость пистолет-пулеметов говорю, на ближних дистанциях, с таким Таким сетапом выживать будет очень напряжно. Если играть преимущественно на прием противника, то норм. Но вот в атакующем амплуа немножко не то. И многие, я думаю, догадались, что сейчас будет комплектация для жарких парней, которые любят кипиш-движ. И как мне кажется, именно в такой сборке новый пулемет показывает свое истинное лицо. Берем скорострельный ствол, рукоять-штангу и модули, улучшающие подвижность и стрельбу от бедра. Помимо этого, в нагрузку перки Форест Гамп с куражом добавляем и все. Поздравляем, вы теперь Крэш Bandicoot! Благодаря отличному урону и скорострельности почти до 18 метров, на ближней дистанции можно все-таки пободаться с ПП-шерами. Да, мы потеряем урон на 26 метрах, но по сути, если мы юзаем пулемет от бедра, то как бы и не беда. Я еще попробовал поиграть с новым навыком оперативника кинетическая броня. Как по мне, потенциал есть и на занятые точки с ним врываться можно. В паре с пулеметом обязательно потестите сей движ, благо откат брони не такой долгий. Пока писал сценарий, меня посетила одна интересная идея, осуществление которой будет зависеть только от вас, брата, братья. А что если сравнить Холгер и Аид в классической вариации от прицела и сравнить Колун с Аидом в вариации от бедра в одном киноматериале? Мне кажется, имба тематика. Тем более мы чутка подождем и посмотрим, как изменится новый пулемет через недельку или две. Если вам хотелось бы посмотреть такое сравнение, то в комментариях дайте мне об этом знать, простоев на... А пока я вам кое-что заряжу. Странные истории с балансом в колде. Меня ппшки, значит быть беде Такое впечатление, что остальные классы залочили ребятам, им не выбиться в массы Но вот пришел спаситель, пулемет таит У всех от него знатно бомбит И если ты возьмешь сборку от бедра То как в отском котле на поле будет жара как хотел я увидеть цвет, И как бы считал бы нужным жить Мечтал И вот однажды, как обычно Я летал во сне И вдруг увидел солнце И тогда себе сказал Я выбираю Аид Я выбираю Аид Я выбираю Аид Я выбираю Но я еще хотел добавить мужики, что новый пулемет не прям имбень, но и далеко не хрень. На него свое внимание обязательно обратите. Посмотрим, что с ним сделают разработчики в дальнейшем. Я вообще замечаю, что после больших обнов, последующие сезоны выходят с балансом оружия и, по сути, Аид уже неплохо сбалансирован, но, как говорится, поживем-увидим. Не забывайте зажибать кулакич, ну и, наверное, все. Жму руку, с вами был Агненский.